здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня у нас на повестке дня вот такой вот узор девчонки красивый, невероятно вот смотрите я подложила черную подкладочку чтобы вам было видно хорошо смотрите какая красота но сразу хочу предупредить казалось бы при всей простоте Узор очень непрост, требует предельного внимания, каждая деталь в нем имеет как бы смысл, поэтому все очень как бы нужно быть очень внимательным. Я, конечно же, скажу мнение по поводу этой техники это техника нерегулярного ожога довольно таки интересная вещь получается я видела еще прошлым летом девчонка к сожалению я не смогла найти вот именно вот таким вот узором который мы будем вязать сегодня не именно таким а подобным где чередовались большие маленькие дырки у этой девушки было, был связан летний топ и летнее платье пляжное платье я так понимаю или там подкладочка была я уж не помню и была шелковая блестящая нить и изумительно красиво смотрелась. Безумно красиво. Этот узор я буду разбирать по попетельно, девчонки. Медленно, по попетельно, потому что петель в рапорте две целых. Высоту это 16 рядов. Достаточно много. Как сокращать, я не знаю. Я лично я вижу этот узор либо ровное полотно а где лифт, допустим, уже переходить на лицевую гладь. Только в ровном полотне вязать этот узор, потому что запутаться очень-очень сложно. Ну и как сокращать, это тоже очень сложно отследить. Вот эти вот все сокращения и не потерять узор. Я буду показывать раппорт. 22 петли четко по раппорту. Схема, предложенная из интернета. Кстати, Instagram. Опять я потеряла сообщение. Я сохранила схему а сообщение потеряла и вот каждый раз у меня такое получается опять же узор нереально красивый кому озвучивать буду еще и как бы изнаночный ряд в круговую чтобы у вас была возможность и в круговую связать эту вещь схема понятное дело будет схема у нас из интернета немножечко немножечко я ее там изменила некоторые детали Условные обозначения, не знаю на каком, на каком языке, но в общем я вам озвучиваю на своем языке и свое видение этой схемы. Поэтому кому совсем уж понятно, нужны только какие-то детали, ставьте на двойку скорость воспроизведения. Кому нужно помедленнее, ставьте на 0.5 и смотрите помедленнее, чтобы было понятно. Но тут важен сам рапорт. Вот не потерять, тут оно и в шахматном порядке это все находится, и вроде бы какие и нет, вроде, ну да, в принципе, вот смотрите, дырочки, рапорт обозначен, вот смотрите, на картинке, вот таким вот достаточно интересным образом в средине, вот эту средину я и буду, девчонки, вязать, именно средину, которая обозначена красными линиями, вот, все как, а вот образец у меня связан именно на 44 петли, которые у нас и как бы есть этот рапорт. но узор безумно красивый. Знаете, чтобы я бы просто может быть его применила низ изделия, да, низ рукава, либо один рапорт вот полосу пустить, да, по рукаву или где-то еще но весь, весь, конечно, вязать это очень-очень, девчонки, непросто потому что я вот этот кусочек вчера вечером, обычно я там один рапорт в высоту провяжу и потом уже под телевизор дальше уже автоматически машинально здесь же нет, здесь нужно следить за каждым рядом, правда может, может потом оно как-то устаканится в голове но вот за три рапорта у меня в голове не устаканилось до такой степени чтобы я могла без схемы вязать поэтому вот, вязала со схи. Так, итак вязать буду на образце. Еще раз повторюсь. Один рапурт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре петли. Итак, набрала я двадцать четыре петли из них две кромочные которые я озвучивать не буду и вот вот схема девчонки за скринки пожалуйста схему и я вижу вот от красной по красной линии то есть один раппорт конечно же неудобно опять же вот эти вот петли обозначения ну вот так вот сделана эта схема перерисовывать я не вижу смысла итак значит Кромочные, опять же, я озвучивать не буду, только петли буду, постараюсь максимально медленно. Вот кому неудобно, нужно быстрее или медленнее, то регулируйте скоростью видео. Итак, первый ряд 1 лицевая накид, 2 вместе лицевой с поворотом вправо. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с поворотом вправо. 2 накида, 2 вместе лицевой с поворотом влево. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с поворотом вправо. 2 накида, 2 вместе лицевой с поворотом влево. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с поворотом влево накид 1 лицевая второй ряд изнаночный и все последующие ряды мы вяжем изнаночными петлями вот. кроме двойного накида двойной накид мы первую петлю провязываем изнаночной вторую петлю провязываем лицевой все остальные петли изнаночными если круговое вязание, то мы все петли вяжем лицевыми. Двойной накид мы вяжем лицевая и изнаночная. Сначала первую петлю лицевой, вторую петлю изнаночной. Так, третий ряд. Три лицевые. Накид, 2 вместе с уклоном влево. 2 вместе с уклоном вправо или с поворотом. Видите, я раз говорю так, раз говорю так. Ну, в общем, понятно, я думаю. 2 лицевые. Накид 2 вместе с уклоном влево. 2 вместе с уклоном вправо. Накид 2 лицевые. Накид 2 вместе с уклоном влево. 2 вместе с уклоном в. Справа, накид и три лицевые. Раз, два, три. Изнаночный ряд, все изнаночные петли. Четвертый ряд, если это лицевой круговой ряд, то все лицевые петли. Там, где нет двойных накидов, то мы вяжем просто по узору. Еще что-то хотела сказать, что-то я потерялась. Ладно, не буду ничего говорить, не относящегося к узору. Чтобы у нас хотя бы этот кусочек был просто узор. Пятый ряд. Накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево. Три лицевые. Две вместе, Две вместе лицевой с уклоном влево. Двойной накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, двойной накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 3 лицевые. И вместе лицевой с уклоном вправо накид изнаночный ряд все изнаночные петли либо если круговые все лицевые кроме двойного накида в изнаночном ряду это одна изнаночная одна лицевая вот он а в лицевом ряду если это лицевое вязание то это вот таким вот образом. Одна лицевая, одна изнаночная. Так, у меня здесь наоборот. Потому что у меня изнаночный ряд. Вот, а что что я хотела сказать, так это вот эти уклоны вправо-влево имеют огромное значение. Я поначалу хотела, думать да ладно, просто буду провязывать две вместе. А ничего и не получилось. Так, итак, седьмой ряд. Одна лицевая накид 3 вместе вот единственное вот это вот эти три вместе не поняла тут а тут с уклоном тоже значит здесь с уклоном влево я так понимаю сейчас попробуем двойной накид это три вместе с уклоном влево так 2 вместе лицевой с уклоном вправо 3 лицевые Раз, два. 3. накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 3 лицевые 2 вместе лицевой с уклоном влево двойной накид а здесь вот 3 вместе лицевой с уклоном вправо я их вот так вот переодену и уклоном вправо слева направо провяжу, вот, теперь накид и одна лицевая, так, это был седьмой ряд, сейчас восьмой ряд, изнаночный, то же самое, либо лицевые, либо изнаночные петли, все кроме двойного накида, Уже у нас вырисовывается узорчик его конечно же плохо видно пока не обработается полотно вот когда она обработано тогда уже начинается вот эти дырки большие маленькие появляются проявляются очень красиво смотрится и так 9 ряд 1 лицевая 2 вместе лицевой с уклоном вправо двойной накид 2 вместе лицевой с уклоном влево 3 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Двойной накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 1 лицевая. Изнаночный ряд, все как обычно. По узору, кроме двойных накидов. Лучше же, конечно, этот узор все-таки вязать в круговую. Если вязать уж платье или маечку, то в круговую, а потом, где рельефы переходить на лицевую гладь, чтобы этот узор был как отделка. Но отделка будет, девчонки, с ног сшибательная, правда. Так, одиннадцатый ряд. Две вместе лицевой с уклоном вправо. Накид, две лицевые. Накид 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, накид 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, накид 2 лицевые накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 12 ряд, изнаночные петли, 13 ряд, 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо,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 2 вместе лицевой с уклоном влево двойной накид 2 вместе лицевой с уклоном влево накид две вместе лицевой с уклоном вправо 14 ряд изнаночный по узору так 15 ряд 2 вместе лицевой с уклоном влево, накид, 3 лицевые. 2 вместе лицевой с уклоном влево, двойной накид, 3 вместе с уклоном вправо. Мы поворачиваем и провязываем 3 вместе с уклоном вправо, накид, 2 лицевые. Накид, 3 вместе лицевой с уклоном влево. Двойной накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 3 лицевые. Накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. И все. И теперь 16 ряд. И это и есть наш рапорт Вот, который мы далее повторяем с первого ряда. И вот эти вот 22 петли. Если, допустим, вязать несколько рапортов ширину, то я рекомендую, девчонки, вам, чтобы не потеряться, потому что я где терялась в схеме, в середине как бы, ряда, я возвращалась в начало, начало ряда и как бы пересчитывала поэтому каждый аэропорт отделяйте маркером каждые, вот, каждые 22 петли чтобы вам было удобнее вот если разотяжиться вот он этот узор казалось бы хаос хаосом но по итогу получается вот такая вот красота вообще бомбезная нереальная красота получается по итогу девчонки поэтому я бы вам конечно же этот узор рекомендовала кто хочет, знаете что, кто хочет эксклюзивную, неповторимую вещь, вот, вот точно будет. Просто так никто ее не свяжет. Вот, вот летом заморочиться и связать себе такую вот шикарную маечку. А еще лучше платье. Представляете, платье летнее, пляжное. Вот такой вот класс, класс, класс, класс. Все, девчонки, я на сегодня с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.